Всем добра! Ура! Игра! Приветствует вас, друзья! И с вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в Sea of Thieves. И сегодня я спешу поделиться с тобой, дорогой мой зритель, всем тем, что я успел узнать на данный момент. А именно, я хочу тебя научить, как быстро поднять бабла на самом начальном этапе и на, на самом начале становления а, морским волком в этой игрушечке. А в основном информация пригодится только лишь новичкам, и если ты уже опытный, заядлый, про... Рожженный временем и морями морской волк, кто смело может закрывать это видео поэт, потому что она тебе не принесет, оно тебе не принесет ничего полезного, но может быть ты про этот, а, про этот нюанс не знал я тебя сегодня, дорогой мой зритель поведу в первое а, плавание ну а ты конечно же ставь лайкосик под данный видосик, мне очень нужна, важна твоя а, поддержка а, поведу, ребятки, вас сегодня в первое плавание и раскрою секрет первого стартового острова а, для что? ну и расскажу, что Нужно сделать для того, чтобы вынести а, Максимум, а именно найти Тайник, который скрывает Несметные сокровища Начинаем! Ну что ж, как только мы Оказываемся на этом острове Нас сразу же встречает Бравый старый пират Который начинает нам Рассказывать различного рода Сказочки. Ой, вот он этот старый Удалец, молодец, покоритель морей И океанов Приветствуем его, ребят. А В общем, этот парень рассказывает нам про все те нюансы, которые должен знать новичок. Типа попить, поесть и так далее, и тому подобное. А все его указания мы, мы выполняем. Скипнуть, к сожалению, этого парня не получится. Я сколько раз не пытался, никогда не получалось. Поэтому придется выслушать вам этот, эти его все сопли, всю нудятину до самого конца. Никуда не денешься, ребятки. Просто наберитесь терпения. И в дальнейшем вас ожидает грандиознейший приз-сюрприз. Который мы отсюда заберем и поедем не с пустыми руками Дальше этот парень предлагает нам забрать с дерева сабельку Да, подходим, вот так вот просто-напросто ее вытаскиваем отсюда, да Вот, застряла, Отлично вы, вытащив саблю, нам предложат надавать по мордам вот этому скелету Три удара, восемь дырок, друзья, и скелет повержен Ну, а мы идем дальше Помимо, ребят, всего прочего, я расскажу вам о таких нюансах, как а, рыбачить правильно Как, значит, а, разжигать костер и готовить на нем а, пищу но вот эти все подсказочки, они будут в процессе указаны в разных книжечках, которые вы найдете на этом а, острове. Нужно всего лишь следовать указаниям, смотреть под ноги и внимательно читать, что пишут в книжечках старые наши, так сказать, предшественники-пираты. Да, после он дает нам лопаточку, да, вот такого вот плана мы ее забираем. И первая задача это выкопать, конечно же, клад. Дают нам карту, мы получаем новое задание. Если, ребята, кто не знает, как смотреть задание Нажимаем просто кнопочку Q Зажимаем на пробельчик для тех, кто играет с клавиатуры И вот оно, наше первое задание Вот здесь вот в этой вкладочке Открываем карту, смотрим на карту Поиск сокровищ происходит, ребятки, простым образом Видим крестик на карте Вот он там у нас, да, в левом верхнем углу а, экрана И бежим прямиком а, туда Остров у нас тут не такой уж большой, да, чтобы здесь заблудиться Поэтому все у нас а, прозрачно и понятненько Да, видим какие-то руины Yeah. <laughs> Видим, значит, какие-то кусты у нас здесь Смотрим внимательно на карту, да Где-то вот здесь вот между вот этим вот маленьким зеленым островочком Да, вот судя по карте Вы посмотрите, ребят, все совпадает у нас на карте Да, вот Между маленьким островочком и вот этим зеленым островочком Как раз-таки стоит этот крестик Значит, копать нужно где-то здесь Да, и сразу же с первого раза мы попадаем, друзья Да, на один сундук старого моряка Естественно, мы его выкапываем Ну-ка, давайте-ка попробуем Оп. Так, быстрое вскапывание работает Да, ребят, если кому-то надо будет лайфхаки, которые здесь присутствуют в этой игре Я могу сделать вам специально отдельное а, видео Например, как быстрее копать, как быстрее стрелять, а, как дальше прыгать и эффективнее бороться Если, ребята, интересна эта информация, то, пожалуйста, голосуйте в комментариях, пишите мне об этом Я с удовольствием запилю видосик с лайфхаками по этой замечательной игрушечке моря а, воров Ну что ж, приносим этот сундучок пирату и дальше следуем опять указаниям. Ну что, вот твой сундук, забирай уже его. Открывает этот пират этот сундук. Для нас, да, мы, естественно, забираем с него... Все предметы. Для того, чтобы выбросить сундук, если вы нечаянно его взяли, да, ребят, у меня была такая проблема, а, взяв какой-то предмет в руки, я не мог совершенно ничего делать, то есть как вот дальше жить, я даже не знаю, ребят, бегаешь с ним, и с ним ничего нельзя сделать, кроме как вот так открыть, на правую кнопку мыши он что-то трясет его, да, я вам, ребят, сейчас продемонстрирую. Для того, чтобы выбросить предмет, кстати, здесь никаких подсказочек нет, как вы видите, надо нам просто нажать на x Нажимаем на X, а, наш сундук вылетает из рук. И также с другими, ребят, вещами соответственно. Мы просто, когда возьмем в руку что-нибудь, а, на X мы эту, мы эту вещь а, выбрасываем. Сколько гадов я не смотрел, различных умных, разнообразных, нигде об этом а, не сказано. Хотя это, ребятки, такие вроде бы тривиальные вещи. И новичку лучше знать о них, нежели а, не знать. Игра почему-то сама нам подсказочек таких не делает. Ладно, ребят, бросаем сундук, открываем, забираем все шмотки отсюда. Они нам пригодятся в дальнейших наших путешествиях. На в голову. Бах! Но он, ребят, бессмертный, ему пофигу. Да, после, ребят, того, как он нам говорит про то, что вы рассмотритесь, посмотрите на острове, что-то еще много интересного может быть. Я подожду здесь. Вы, ребят, не спешите уезжать с этого острова. Просто-напросто воспользуйтесь его советом и просто осмотритесь здесь. Давайте, ребятки, вместе с вами сейчас и осмотримся. Первое, что попадается на нашем пути, это вот такая вот жаровня, на которой написано, что пищу нужно приготовить. Да, вот на этой вот жаровине. А какую пищу черт его пока что э, знает. Да, и тут сразу же нам попадается следующее. Следующая цель, это вот такое вот небольшое озерце, в котором можно а, порыбачить Для тех, кто не знал, удочка достается на клавишу К, английская на клавиатуре у нас, да, на английской раскладочке а, Ну что ж, для того, чтобы, как я и говорил, давайте я, ребят, покажу вам, как нужно а, рыбачить Да, не совсем иногда понятно вначале, как это работает, но нам просто нужно, ребят, закинуть удочку Как можно дальше мы кинули сейчас в самый, в самый камень да, сила, кстати, забрасывания зависит от того, как долго вы удерживаете левую кнопку а, мыши. Ну все, ребят, закидываем и ждем, пока начнет а, клевать. Иногда это быстро происходит, иногда приходится долго ждать. Но вот сейчас вроде бы наш пират перевел взор на поплавок сам автоматически. А это значит, что рыба уже вот-вот готова попасться а, на наш а, поплавок. Ну что ж, вот она тут так вот плещет у нас весело. Не обращая внимания, нам важен момент, когда она зацеп зацепится. Вот, ребят, она зацепилась и нужно ровно в противоположную сторону начинать тянуть. Ровно, ребят, в, в противоположную сторону от того, куда она тянет. То есть она тянет, к примеру, влево, мы тянем а, удочку вправо. Вот, например, она побежала влево, мы, например, мы, мы тянем вправо. Вот сейчас она побежала вправо, мы тянем влево. Иначе, ребятки, вы оборвете свою а, леску. Наша основная цель замучить эту рыбу, как только она сдается... Да, вот сейчас она поддаст. Вот поддалась, сразу же, ребятки, тянем ее к себе И вуаля, наш первый улов у нас а, в руках Я, если честно, не сразу понял, как эта механика работает а, Только лишь попрактиковавшись немножечко Я понял, как все-таки ловить здесь а, рыбу Ну и, и рыбу, конечно же, пойманную а, мы будем только использовать для того, чтобы ее а, кушать и пополнять наше а, здоровье Ни в коем случае не ешьте ее сырой, потому что сырой, вроде бы, если вы ее съедите а, Здоровье вам восстановит она а, нисколько может быть, вообще не восстановит, а может быть, чуть-чуть восстановит Но вы все равно блеванете Поэтому лучше всего, конечно же, поджарить рыбу Вот на этом вот горниле Давайте, ребят, сюда положим Да, вот, вот смотрите, у нас ежевичный прудник Которого мы только что поймали а, Закладываем вот сюда вот и потихонечку начинаем а, готовить Следите внимательно за окраской Этой а, рыбины По-моему на второй стадии уже можно а, Забирать, мы сейчас видим Она у нас синего такого цвета Но когда она у нас поджарится Эта рыбка приобретет немножечко Другой а, вид, сразу не вытаскивайте Потому что она у нас еще не приготовилась Как только она поменяет у нас цвет Вот с такого на более какой-нибудь Другой или будет он светленький Или более поджаристый мы сейчас с вами и а, Увидим, ну что ж пошла у нас жареха. Ох, как хорошо пахнет-то здесь. Я просто-напросто а, балдею. Вот, ребятки, наша рыба сейчас только что поменяла окрас. окрас, Смена окраса происходит не очень-то быстро, поэтому успевайте ее забирать, и пока она готовая. Вот, ребятки, настоящая приготовленная рыба уже у нас а, в руках. Ну и, естественно, чтобы покушать, нажимаем левую кнопку мыши и откусываем кусок. Пол, Половина рыбы мы съели, и еще одна половинка осталась. То есть за, за два раза мы съедаем целую рыбину. И я вам хочу сказать, что это эта рыба очень хорошо восстанавливает здоровье, нежели фрукты, там типа бананов, там апельсинов, которые мы подбираем в процессе. Эта рыба, по-моему, восстанавливает аж целых пол полоски ХП за один укус, ну и соответственно полную полоску ХП, когда мы ее полностью а, съедаем. Ну что ж, давайте прогуляемся дальше. Дальше, друзья, нас ждет только самое интересное, поэтому не отключайся, зритель, пожалуйста, смотри это видео до конца. Дальше я продемонстрирую, как же все-таки раздобыть те самые 50 тысяч золотых монет на этом острове. Если честно, я не сразу до этого допер, но я не смотрел никакие видосы, э, как найти этот клад. Я допер до этого постепенно и спешу, дорогой мой зритель, поделиться с тобой этой замечательной информацией. Так, ну что ж, ребятки, выдвигаемся. А, следующим нашим испытанием это станет исследование вот такого вот разрушенного корабля, который находится на этом а, острове. Да, тут бегает много курочек. Раз, два, три, четыре. А, вот этих курочек, кстати, если мы будем просто так шашкой убивать, ничего у нас не выйдет, то есть них даже еды нельзя поиметь, это, ребят, пустое напросто дело, пустая трата времени, поэтому можете не, не утруждать себя и не отвлекаться на эту, на эту пернатую э, живность. Да, их в процессе можно будет ловить в клетки, в специальные, да, которых здесь на этом острове нет, и даже если были, то... А смысла в них никаких не будет, потому что у нас после этой локации будет загрузочка сразу же а, приключенческого а, режима, поэтому, ребятки, не утруждайтесь, не обращайте внимания, а вот на, действительно на что стоит обратить внимание, это вот на этот вот а, лючок, на котором написано, что нам нужен а, ключ. Да, ребят, без ключа мы этот тайник открыть не сможем, а, логично, что нам нужно поискать ключ. А где этот чертов ключ находится, сейчас я вам и продемонстрирую. А, в процессе нашего исследования этого самого корабля нам будут попадаться всякие а, подсказочки. Так, давайте посмотрим, где у нас лежат первые подсказочки. Поднимаемся наверх, а, тут у нас тоже разруха, ничего особенного, кровати какие-то лежат. Так, здесь тоже, ребят, какие-то полуразрушенные ящики, в которых мы не находим ровным счетом. А, ничего, и остается только одно а, Что подниматься Выше и выше по этой а, Палубе, не обращайте внимания На вот эти все подсказочки пирата Нашего, что типа я типа задолбался Ждать, приходи ко мне побыстрее А просто исследуйте до конца То место, в котором вы находитесь Да, ребятки, так как это у нас обучающая Миссия, обучающая карта Здесь нам предлагают порулить штурвальчиком Да, просто почувствовать Каково это на самом деле, когда у нас Крутится штурвальчик, раз, два, три, влево, вправо Право повертели, почувствовали, да, где у него центр, где у него крайнее правое положение, где крайнее левое положение и пошли дальше. Также здесь, ребятки, есть книжечка, которую стоит... Почитать, они дали ему имя. Оно называется. Ну что ж, ребят, считаю, пиратское море, вот как они его назвали. Джина, выпусти... Джина выпустили из бутылки, и с каждым днем здесь становится все больше а, пиратов. Некоторые из них просто прячутся от чего-то от врагов, скорее прошлого, или морского профсоюза. Но многие пришли на зов приключений. А, и рано или поздно они доберутся и до этого острова. Наверное, они мечтают заполучить все в точности, как и я когда-то. А, если все сложится именно так, то глупо будет жаловаться. Я лучше. Подготовлю и разложу здесь кое-какие припасы Они наверняка а, пригодятся Здесь за завесой а, все по-другому Во многом даже лучше Но все равно, если чужаки хотят здесь выжить Им придется соображать на ходу Сейчас продемонстрирую, где можно найти ключ Вот от этого вот тайника, который мы найдем Вот здесь вот в самом а, низу Да, ребятки, давайте будем немногословными Давайте все-таки покороче сделаем это видео Для того, чтобы было больше информативности а, Где, ребятки, лежит ключ? Ключ «Большой и трепещущий вопрос». А я вам сейчас продемонстрирую. Чтобы, ребятки, забрать ключ, достаточно просто-напросто перепрыгнуть вот с этой палубы вот на этот вот островок, насколько мне известно. Просто, ребятки, грамотный прыжочек, и мы уже здесь вот возле этого озера, которое у нас здесь вот находится. И что, ребятки, нам нужно, как вы думаете? Конечно же, нам нужно исследовать вот это вот озеро. В процессе вы найдете книжечку, в которой будет указана подсказочка, где у нас а, обронили ключ И там будет указано, что я бродил, гулял возле озера И случайно обронил туда ключ, и так его и не нашел. Так вот, ребятки, то самое озеро, это вот это озерцо, в которое нужно просто заплыть, поплавать здесь немножечко, да, заглянуть вот сюда. И опаньки, друзья, вот тот самый ключ старого моряка, конечно же, мы его забираем. Вот, ребятки, бесценная информация, которую вряд ли вы где сможете найти, я специально для вас ей поделюсь. Особенно, ребятки, говорю, понадобится новичкам. Ну и все, ребятки, когда мы приобретаем этот ключ, мы можем смело идти теперь и открывать наш секрет. Тайничок, в котором нас ожидают несметные богатства. По крайней мере, стартовый капитал нам точно обеспечен. Ну что ж, подходим к этому замочку. И на F, конечно же, мы его открываем. Все, ребятки, легко и просто. Заходим, ребятки, вниз. И вот оно, то самое помещение, где нас ждут несметные богатства. То, что вы у меня сейчас здесь ничего не видите, ребятки, это не беда. Потому что я здесь все сокровища забрал. А сокровище привязывается к аккаунту. И если вы, ребятки, только что зашли а, играть в эту замечательную игру, то у вас, конечно же, при открытии будут здесь горы золота. В этом сундучке, в этом сундучке будут горы золота. В этом сундучке и вот здесь, по-моему, тоже будет кучка золота а, лежать. В общей сумме здесь, ребятки, получается 50 тысяч золотых. А это, ребятки, не маленькая сумма для новичка. Можно неплохой какой-нибудь апгрейдик для своего корабля купить на эти деньги. Следующее место, куда стоит отправиться, это вот на ту а, сторону наверху есть пушечка, из которой можно будет потренироваться, пострелять, но это не сильно важное дело, важно все-таки сходить вот на эту а, сторону и понять как нам попасть а, вот а, туда вот, да, у нас вот тут вот есть, смотрите, шлюпочка, через решетку мы ее можем наблюдать, но никаким, ребятки, образом, кроме как найти правильный ход, мы к ней попасть не сможем, сначала я думал, что можно ядрами раздолбить вот эти вот салактиты, да, и проникнуть в эту пещеру, но не тут-то было, дорогой мой зритель, дорогой мой путник, а, смотри в как делает братишка Scratch? повторяя за ним И ты сможешь пройти без труда Эту пещерку и завладеть Этой а, шлюпочкой, вот тут ребятки Сразу же не, проходи мимо, не проходите мимо Есть вот такая вот дверка а, у которой здесь есть вот такой вот рычаг Просто-напросто нажимаем рычаг, двери открываются и заходим а, внутрь Естественно, по пути читаем книжечки Кстати, когда вы будете читать эти книжечки, вам будут давать вот эти вот монетки, друзья Вот 230, смотрите, монет Это я, заво... это я все, ребятки, нашел из вот таких вот мест секретных То есть а, это говорит о том, что необходимо просто-напросто на них жмякать а, Эти книжечки юзать И тем самым вы будете получать вот эти дополнительные монеты Нетки, да, синенькие, я не знаю, как они пока Называются, за которые можно Будет потом купить много чего а, Интересного и полезного И вот, ребятки, проходим дальше, проходим ниже а, Немножечко здесь нас ждет Следующее небольшое испытание Оно вполне логично, здесь додумываться Слишком долго не стоит Мы просто-напросто подходим вот к этой штуковине Ее вращаем, да, нас 360 градусов И у нас опускается Наш а, мост Да, проходим дальше по мосту Здесь, по-моему, есть тоже какие-то книжечки Где-то нет, по-моему, ниже есть книжечки а, Да, и тут нас встречает еще одна Дверь, что, что стоит сделать Чтобы попасть за эту дверь? Подходим Вот к этой вот штуковине, да, здесь появляется Надпись, использовать эту штуку Ребятки, и просто-напросто нажимаем на Кнопочку S на клавиатуре на вашей И начинаем поднимать эту дверь Желательно поднять ее, конечно же На максимум, и перед нами Открывается секретное место вот с такой вот Лодочкой, бабах, ребятки, как только Она вот так вот ударилась, все, она, по-моему опуститься уже не сможет. И заходим, ребятки, вот сюда. Здесь тоже можно пошариться в этой пещерке. Вот сюда, ребят, если мы пройдем здесь, мы увидим лестницу а, наверх. Поднимаемся по этой лестнице. Здесь также нас ждет секретное место, в котором мы можем прочитать книжечку. Да, не очень-то заметная здесь книжечка, но также дающая нам определенные вот эти вот монетки, на которые мы можем потом купить что-нибудь полезное. Да, ребятки, речь идет о, об вот этих вот синеньких монетах. Не о простом золоте, а вот об этих синеньких монет очках которые потом вы тоже потратите на какие-нибудь награды и уаля друзья зачем мы здесь а мы ребят здесь для того чтобы вот эту вот шлюпочку взять и перевести на наш будущий Корабль. Ну что ж, садимся, ребята, за весла и поехали. С веслами, кстати говоря, нужно будет попривыкнуть. Вот так, кстати, назад можно смотреть для удобства. С веслами нужно, ребят, тоже попривыкнуть, над ними поработать, конечно же. Так просто сразу у вас не получится, если вы новичок. У меня тоже не сразу получилось. И нужно просто-напросто по переменке нажимать клавиши и отпускать их, ребятки. Если вы просто зажмете клавиши, то у вас, а, вас ваша шлюпка встанет и никуда не поплывет. Нужно, ребятки, выжидать момент. Вот смотрите, я нажимаю... И мы делаем один полный грибок. Как только грибок делаем, мы отпускаем наши с вами весло. Ну и, соответственно, если мы нажимаем на клавишу А, то поворачиваем, получается, вправо. Если мы нажимаем на клавишу D, поворачиваем э, влево. Таким вот образом мы, э, значит, объезжаем препятствия. Все достаточно просто, когда привыкаешь, но... Как говорится, что уже умеет, то я а, подскажу Вот, ребятки, наш будущий корабль Сейчас наш бравый пират к нему, конечно же, нас подведет Как только мы продолжим с ним диалог Но мы сначала эту шлюпочку, наверное, пришвартуем к его задней а, части Да, ребятки, эта шлюпочка не просто так Она вам поможет в ваших поисках Да, в конце концов, на корабле подплыть к, ну к нужному месту не так-то просто А вот на такой вот шлюпочке... Будет гораздо проще подплыть к каким-нибудь каким сложным э, островам. Да, вот, ребят, так вот подъезжаем к задней части, и здесь мы, ребятки, паркуемся. Вот таким вот образом, просто нажимая на клавишу R, как только появляется надпись, мы привязываем нашу шлюпку к нашему с вами кораблю. Ну и вот он, тот самый момент истины, после которого уже можно отправиться к нашему пирату, который там стоит на берегу, и спросить у него уже, что нам делать Дальше, так, ребят, это тоже был лайфхак Который я, в принципе, могу объяснить, как работает Но в отдельном видосике, конечно же, я вам обязательно объясню Так, ну что ж, здорово, пират Я, в принципе, готов, заряженный, готов, поехали дальше Хоть тебе не терпится отплыть Сперва надо подлатать корабль Иди, залечи его раны Понты приняты, получаем новое задание от нашего шефа Да, и идем обратно на корабль И открывается, ребятки, у нас первое плавание Навстречу прик приключениям Идем к кораблю Подходим по-быстрому, вот так вот мы к нему, да, с помощью определенных лайфхаков, конечно же. Да, мой дорогой путешественник и пират. Если ты хочешь так же, то, конечно же, пиши комментарии по этому поводу. Если ты хотел, чтобы я лайфхаки все раскрыл, я специально для тебя попробую собрать а, списочек лайфхаков, которые, братишка Скретч, уже собрал, да-да-да, в определенном а, месте. То есть главное это желание, конечно же, мой друг, главное это желание и терпение, и все а, сбудется. Ну а мы продолжаем чинить наш а, корабль. Для того, чтобы Поднять мачту. Нам нужно, как нам подсказочки вот тут говорят, нам нужно всего лишь навести на продольный канат и потянуть на себя. Да, все просто и понятно. Вот так вот, ребятки, тянем мы на себя. Отличненько. Да, все элементарно. И вот тут нам нужно будет сейчас досочками аккуратненько все это дело приколотить. Доски обычно бывают вот в этом вот, по-моему баррели, да, заходим, ребятки, к этой деревянной бочечке, берем досочки и пошли чинить потихонечку, так, надо приколотить вот здесь вот одну палочку, одну досочку раз, обходим а, вот с этой стороны еще одну палочку, давайте приколотим как следует, целых три доски надо для того, чтобы починить а, мачту и третья, ребятки, доска она же а, финальная После этого у нас мачта как а, новая практически Так, столкновения и выстрелы из пушек могут нанести урон вашему кораблю Так что будьте внимательны. Удержите ку, чтобы посмотреть а, снаряжение Так, смотрим снаряжение и выбираем ведро а, с водой Нам, ребятки, предлагают вычерпать воду, которая накопилась у нас в трюме Да-да-да, вот, ребят, это самая вода И давайте ее, конечно же, отсюда а, вычерпаем Можно выливать вот сюда, вот в окошко Да, вот таким вот образом, раз все, главное, ребят, точно попадать в него, но можно выливать в другие какие-то места. Все, у нас сухо, ребятки, на борту, всю воду мы вычерпали, и осталось только лишь нам сняться с якоря. Вот, это, ребятки, если что, это якорь у нас, да, на нашем корабле. Наведите на шпиль и нажмите на F. И продолжаем, ребятки, этот, эту штуку мы толкать в противоположную сторону, то есть против часовой стрелочки. Вот таким вот образом мы снимаемся с якоря, и все. Мы, можно сказать, практически уже в свободном а, плавании Осталось только лишь отпустить паруса И мы, ребятки, отправляемся в свое первое путешествие Да, нажимаем сюда, нажимаем С, отпускаем парус и все Мы уже, ребятки, а, ведем наше судно по курсу Да, друзья, путешествие начинается в первое свое плавание И за горизонт Главное здесь это крутить баранку поживее И не зевать, конечно же не знаю, как вы, а лично я вот на эти штуки сначала обращал внимание, думал, надо подплывать к этим огонькам, возле них останавливаться, да, возможно, какие-то, ребятки, секреты там у нас тоже есть возле этих всех огоньков, да. Возможно, стоит поискать, порыться, какие-то секреты там надыбать. Да, лично я пробовал, но побывав в одном и во втором месте, я ничего не нашел. И сделал выводы, что стоит просто-напросто плыть за горизонт. Ой ой, ой ой ой ой вы только посмотрите, друзья, вот это чудо Юда морское, а, пытается нас одолеть. Вы только, ребят, посмотрите. Вот оно, вот это рыбакит. Вот это страсти-мордасти. Вы только, ребят, посмотрите на это чудище морское. Да, я на самом деле офигел, когда первый раз такое увидел, штукенцию. Вот, смотрите, ребятки, вот это рожа, да? Смотрите, какая зубастая рожа. Зубастая, раскрасивая рожа пытается нас а, покосать, но... Это, ребятки, всего лишь катсцены такие, да, а, которые нас нацелены только на одно, чтобы нас запугать, ребятки. Идем, идем, идем, идем по фонарям, иначе мы собьемся а, с курсу. Что-то я немножко загляделся. Да, продолжаем плыть начинают преследовать нас различного рода опасности на нашем пути. Тихо-тихо! Ой, вы посмотрите, ребятки, вот это корабль трехмачтовый вылез, да? И начал по нам стрелять. Мы также, ребятки, можем по нему пострелять. Вот здесь у нас есть бомбы. Давайте, ребятки, зарядим пушечку, переведем прицел. Но я, похоже, не достаю. Или же достаю? Подождите-ка. У меня корабль куда-то не туда, смотрите, плывет. Давайте развернем, попробуем его вот таким вот образом. Да, тут нам говорят, что мы, в принципе, можем пострелять и повоевать. С этим кораблем Давайте попробуем выстрелить в него Так, давайте поворот Пока я, ребятки, настраиваюсь Выравниваю судно Мне кажется, наш кораблик уже уйдет С линии огня Давайте попробуем Все-таки пушечка у нас, ребят, заряжена Давайте попробуем бомбанем Так, заряжаем и Бабах, ну Удерживайте, чтобы зарядить Что-то меня, похоже, заклинило, да Пытаюсь я выстрелить по этому кораблю, но не попадаю, к сожалению Продолжаем плыть, да-да-да, продолжаем наблюдать, этот корабль сам от нас уходит, и вы только посмотрите, похоже, это, ребятки, атака Кракена, это, ребятки, Кракен атакует, хрена себе, вы только посмотрите, какое все-таки здесь страшное это самое море, да, какие у нас здесь жуткие события происходят, корабль просто забирают под воду, команда, видимо, не успела вовремя среагировать и была просто-напросто в наглую Потоплено огромным подводным э, чудищем. Поэтому, ребятки, нам игра уже с самого начала намекает, что нужно быть всегда бдительном. От атаки Кракена, по-моему, можно отбиться, просто-напросто отбивая его щупальца или пушками, или гарпунами, или же саблей. Ну, чем-то, короче, можно вроде бы это все дело отбить и плыть дальше а, в свои а, приключения. Ну, и помимо вот этих вот зверушек, которых мы с вами сегодня увидали, есть еще много всяких опасностей, приключений, различных ивентов и прочего в этой игрушечке. Ну, что ж, друзья, вот такое у нас сегодня видео получилось. Я сегодня постарался поделился с вами секретами начального нашего, значит, выживания. И я надеюсь, что вам это все дело понравится. Ну что, зритель, ты думаешь по этому поводу? Пиши, пожалуйста, свои комментарии, свои размышления. Я тебе непременно а, отвечу. Ну и, ребятки, на сегодня пока что все. Играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Пока-пока.